Свобода и несвобода. Вот главная тема всех ролей в кино, Которую сыграл Леонид Филатов. А еще послушайте прекрасные стихи, Написанные Леонидом Филатовым. Ой, не лети так жизнь, Слегка замедляй шаг. Другие вон живут, Неспешные и подробные, А я живу, мосты и вокзалы, и подромы, Промахивая так, что только свист в ушах. Он не летит так жизнь, уж мне много лет. Позволь перекурить, хотя бы вон с тем пенчушкой Не мне, так хоть ему, бедняжки посочувствуй, ведь у него поди, и курива-то нет. Он не летит так жизнь. Не важен и пустяк. Вот город, вот театр. Дай прочитать афишу, и пусть я никогда спектакля не увижу, Зато я буду знать, что был такой спектакль. Он не летит так жизнь. Я от ветров либой. Мне нужно этот мир как следует запомнить, А если повезет, то даже и заполнить Хоть чьи-нибудь глаза, Хоть сколь-нибудь собой. О, не лети так жизнь, На миг хоть задержись, Уж лучше ты меня калечь, Пытай и мучай, Пусть будет все, Тюрьма, болезнь, несчастный случай, Я все перенесу. Но не лети так жизнь, Не о том разговор, как ты жил до сих пор, Как ты был на решение скоро, Как ты лазил на спор через дачный забор И препятствий не видел в упор. Да, ты весело жил, да, ты счастливо рос, Сладко елась тебе и спалось, Только жизнь чередует жару и мороз, Только жизнь состоит из полос, И однажды затихнут друзей голоса, Сгинут компасы и полюса, и свинцово проляжет у ног полоса, Испытаний твоих полоса, для того-то она и нужна, старина, для того-то она и дана, Чтоб ты знал, какова тебе в жизни цена, С тех пор и на все времена Ты ее одолей не тайком, не тишком, не в объезд, напрямик и пешком, И не просто пешком, то бишь вялым шашком, а ползком, да еще свеч мешком. И однажды сквозь тучи блеснут небеса, И в лицо тебе брызнет роса. Это значит, что пройдена та полоса. Ненавистная та полоса, а теперь отдыхай и валяйся в траве. В безмятежное небо смотри. Только этих полос у судьбы в рукаве. Ни одна, и ни две, и не три. На свете нет ужаснее напасти, чем идиот. Дорвавшийся до власти. Но можно ли представить мир без шуток? Да, он без шуток был бы просто жуток, Когда на сердце холод, страх и тьма, Лишь юмор не дает сойти с ума. Можно Лермонтова знать плохо, Можно фета пролистать вкратце, Можно вовсе не читать блока, Но всему же есть предел, братцы. Несложен мир, совсем несложен мир прост. Он в принципе таков, что может быть легко разложен на мудрецов и простаков. Мы простаки, мы в жизнь бежим, мы верим в хлеб, любовь и книги и не подсчитываем миги, что составляют нашу жизнь. И год как день, и день как миг, мы жмем сквозь беды и невзгоды и экономим чьи-то годы за счет непрожитых своих. А мудрецы глазеют след, Их жизнь купа и неразменно. В ни рассвета, ни разбега, Ни взлета, ни падения нет. Жизнелюбый и юны Они хохочут, как фальсфаты, Но их начало, как фальстарты, Однообразны и скучные Не знать бессонец Пить до дна и жить, сомнениями и не мучаясь, Неужто это все же мудрость? Неужто все-таки она... Она ж трудный, но все-таки праведный век, Отмеченный потом и кровью, Не хлебом единым, ты жив человек, Ты жив человек и любовью. Не злись, что пришла, оттеснила дела, Не злись, что пришла, не спросила, Скажи ей спасибо за то, что пришла, Скажи ей за это спасибо, Когда удастся одерживать верх Тебе над бедою, любою, Неволей единой ты жив, человек, Ты жив человек и любовью, не хнычь, что была, мол, строптива и зла. Не хнычь, что была, мол, спесива. Скажи ей спасибо за то, что была. Скажи ей за это спасибо. В пятнадцать лет, продутый на ветру газетных и товарищеских мнений, я думал, окажись, «А что я не гений, я в тот же миг от ужаса умру. Садясь за стол, я чувствовал в себе святую безоглядную отвагу, и я морал чернилами бумагу, как будто побеждал ее в борьбе. Когда судьба пробила тридцать семь и брежила бесславных восемь, мне чудилась трагическая осень, мне начало накладывать тень. Но точно вызов суд или собес, к стеклу прижался желтый лист осенний, и я прочел на бланке «Ты не гений, коротенькую весточку с небес». Я выглянул в окно. но ну, нельзя ж, чтоб в этот час, чтоб в этот миг ухода нисколько не испортилась погода. Ничуть не перестроился пейзаж. Все было прежним. Лужа на крыльце, привычный контур мусорного бака и у забора писала собака, застенчивой улыбкой на лице. Все так же тупо пялился в окно. Знакомый голуб, важный и жеманный. И жизнь не стала быть желанной от страшного прозрения моего. Не важно то, что вас нечаянно задели, не важно то, что вы совсем не из-за дир, а важно то, что в мире есть еще дуэли, на коих держится непрочный этот мир, не важно то, что вы в итоге не убиты, не важно то, что ваша злость пропала зря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 Спасибо Леониду Филатову за сложную, но достойную жизнь.